Итак, мы изменили статус нашего авансового отчета в значении «Проверка». Возникает вопрос, а как убедиться в том, что наш авансовый отчет бухгалтерия действительно увидит и сотрудники примут его в работу? Для этого нам необходимо перейти в раздел «Открыть задачи по объекту». Сейчас у нас в открывшейся форме активна кнопка «Самая левая» с зеленой стрелкой «Задача мне». Нам необходимо нажать на соседнюю кнопку с синей стрелкой Задачи от меня». Здесь открываются все задачи, так или иначе связанные с нашим авансовым отчетом. Для того, чтобы проверить в каком состоянии находится наша задача, необходимо в списке ее выделить. Она станет желтой. Внизу, под паблицей, можно увидеть состояние вашей задачи. В данный момент ее состояние зарегистрировано, а исполнитель еще не назначен. Это означает, что сотрудники бухгалтерии еще не приняли в работу ваш авансовый отчет. Как только вы увидите, что состояние зарегистрировано изменилось на «в работе», а исполнитель уже заполнен, это будет означать, что ваш авансовый отчет находится на проверке у конкретного сотрудника.